здравствуйте с вами александр сейчас я хочу вам показать улицу гагарина это видео для людей которые хотят переехать в калининград и ищет район где они хотят жить. я ничего не продаю просто показываю как что есть слева королевские ворота. налево поверну это начинается улица литовского ой гагарина начинается там достаточно много новых домов еще совсем недавно это было можно сказать окраина города Так и достаточно цивильно сделали, что в принципе нормальное место. Вот слева много домов новых. ценам я не знаю если кто знает пишите в комментариях справа это еще немецкие дома. какой-то дом Центр города где-то километров 5 отсюда. Примерно. можно сказать, что эта улица закончилась. Дальше там идет непонятно, там частный сектор, там какие-то предприятия идут, немного тоже домов есть. А сейчас поеду в район восточный. Мне интересно, что там за дома. Так видел вдалеке, что-то однотипное построили. Ну, мне кажется, что что-то так. Не очень. Вот хочу съездить и посмотреть, что на самом деле там такое потому что недорого продают, какую-то рекламу слышу, что ну, очень недорого. Вот что это за район, мне кажется, на отшибе дома стоят. Вот я хочу съездить и выложу видео об этом райончике. А сейчас я развернусь и поеду в город, через город, потому что здесь улицу дальше закрыли, и на Кружной не выехать, придется ехать через город. Все, всем пока. Пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был Александр.